Всем здравствуйте, вы на канале Строй Гранд Анапа и сегодня я расскажу вам про поселок Цибанабалка. Согласно первой и наиболее распространенной информации, село названо в честь казака Павла Цибана, который в 1870 году за свою отличную службу на Кавказе был награжден императором Александром II. В качестве награды он получил большой земельный участок. Цибан, говоря современным языком, благоустроил подаренный ему участок, возвел несколько построек, сполхал целину и завел скот. Позже свою землю он частями стал продавать или сдавать в аренду. Населенный пункт постепенно начал разрастаться, далеко перешагнув за границы первоначального участка. Но когда стал вопрос о его наименовании, то жители отдали должное основателю села. Так появилось название Цибана-Балка. Балка Цибана. Население поселка больше восьми тысяч, и эта цифра с каждым годом растет. Первое, что встречает путников в Сыбунобалке, это большой открытый стадион. Рядом расположены небольшие площадки с разнообразными магазинами. На улицах довольно оживленно. вторникам и субботам проходит рыночная ярмарка. Дороги заполнены автомобилями. Основная часть торговых точек и объектов инфраструктуры сосредоточена в центре. Здесь находится аптека, почтовое отделение, сельская администрация, дом культуры, библиотека, опорный пункт полиции, амбулатория в станции скорой помощи, что немаловажно для пожилых людей, парикмахерская и автосервис. Цибонобалки есть все необходимое для постоянного проживания. Школа, детский сад, школа боевых искусств, Школа английского языка. Помимо мелких продуктовых и хозяйственных магазинов, в поселке работает супермаркет «Пятерочка». Куда же без нее? Здесь же расположен наш жилой комплекс «Жемчужина». Для тех, кто рассматривает себе жилье в данном районе, обращайтесь в нашу компанию по горячей линии, либо переходите на сайт Какие итоги можно подвести. Переезжать данный поселок или нет, решать, конечно, вам. Но поселок действительно достойный для проживания. Спасибо вам за просмотр. Подпишитесь, чтобы быть всегда с нами на связи. До скорого!